Приветствую вас, представители самого равновешенного знака Лисы. Сегодня посмотрим, что вам принесет месяц октябрь, какие энергии он вам даст. И начинается он с очень интересной оппозиции между Венерой, вашим знаком и Юпитером, противоположным. Вы знаете, достаточно такой неплохой спектр, который может привлечь к вам очень интересных значимых партнеров ну или партнера благодаря вашей харизме но но скорее всего что это будет ненадолго поскольку э, это еще день когда меркурий который отвечает за коммуникацию не становится прямым он еще ретроградным а как правило это не дает какие-то долговременные э, знакомства Меркурий также со второго числа становится прямым, он продолжает свое движение по вашему 12 дому всего скрытого тайного, а вот уже ближе к 10 он начинает заходить в ваш знак, чем сам открывает для вас дороги. Вам становится легче договариваться с окружающими, становится легче формировать правильные какие-то мысли и действия. Но, но учтите, что 10, 11, 12 это будет крайне неблагоприятный период для принятия важных решений и для каких-то дальних поездок, переезда в том числе. Для вас это еще может коснуться тема ну, партнерства, да, партнерства, и важно не давать каких-то... Не брать на себя слишком много, не давать излишних обещаний. Будет очень большой риск, что вы с чем-то можете не справиться, обмануться. Но не стоит питать иллюзий насчет обещаний в эти дни. С 13-14... А, еще один аспект, забыла о нем сказать. Значит, для мужчин неблагоприятный период. Здесь идет напряжение от Нептуна к Марсу. Оно... Продлится несколько дней, оно на некоторое время притормозится, затем снова этот аспект начнется. Я не буду его сейчас особо сильно отслеживать. Могу лишь только сказать, что будьте осторожны в плане своего здоровья. Также на работе есть риск высоких обманов. И могут быть какие-то неприятности издалека. Могут быть какая-то агрессия издалека обманы, агрессия, неточности, неясности, ну, много тут таких каких-то негативных моментов, причем, вы знаете, они как-то будут связаны, в основном, с неясной ситуацией или самообманом, отсутствием видения четких перспектив в дальнейшем. 13-14, обратите внимание, Сатурн образует благоприятный аспект к Венере, это говорит о том, что ну, эти несколько дней вы можете посвятить своей семье или ожидать каких-то приятных событий, связанных с вашим домом, с вашей семьей, с вашим статусом. Будет очень хорошее время, такое плавное перетекания энергии. Ну, могут быть какие-то приятные события, там дни рождения, может быть, там что-то более торжественное что-то, что вас порадует. Также этот день благоприятен для подписания очень важных соглашений и договоров. 18-19. Здесь у нас Венера. Так, смотрим. Венера. Да, Венера образует тригон. То есть из вашего же первого дома а еще образуется тригон к Марсу. То есть появляется больше еще харизматичности, сексуальности, возможности осуществлять какие-то задуманные планы. Кстати, это может быть связано с дорогами, с какими-то дальними перспективами. Может быть, что-то получится сделать, что у вас раньше не получалось. Ну, при определенных каких-то дополнительных усилиях. Еще 20-23-го, тут будет тоже интересное событие, 23-го Сатурн станет прямым. До этого он был ретроградным и это будет зона вашей любви так, сейчас проверю раз, два, три, да, зона вашей любви и обратите внимание, что любовь, она ну, понимаете, когда Сатурн идет по зоне любви, тут здесь не до любви. Здесь как бы ну, хот хотелось бы просто выжить, и что тебя никто не трогает. Зато это благоприятное время для воспитания детей, для, ну, как ни странно, даже для зачатия, особенно у кого раньше не получалось. Также в это время можно сделать профессию из своего хобби, либо отказаться вообще от хобби. Ну, по случаю того, что оно не приносит вам больше ни удовольствия, никакого результата вообще бессмысленное. Поэтому благодаря таким положительным аспектам можно говорить о том, что что-то у вас пойдет по этим темам быстрее. Решения уже будут приняты. И смотрите так, пятый, шестой, седьмой, восьмой, пятый и восьмой, пятый, восьмой. Смотрите, здесь, я думаю, вы приведете в порядок свою личную жизнь, приведете в порядок гармонию, свои ну, финансовые дела, Можете отказаться от чего-то вредного, от чего-то, что вам мешает жить, от каких-то ненужных связей, ненужного общения. Может указывать на перемены в жизни ваших детей, очень важные перемены. Это тоже можно учитывать. 23 Венера вместе с Солнышком переходят из вашего знака в соседний и переходят в зону ваших финансов. Можно сказать, что у вас появится, откроется материальный канал, появится больше возможностей для того, чтобы зарабатывать. Вы будете проявлять, знаете, такую скорпионию силу, скорпионию отвагу для того, чтобы получить денежки это также период когда вы можете получать различные бонусы и подарки ну начнется период на ближайшие три недели 26 27 это дни когда вы можете принять очень важное решение которое поможет ну, вашей карьере нет извините не карьере а каким-то делам связанным с высшим образованием с иностранными компаниями, совсем что далеко, высоко, ну вот так. Ну, дальними дорогами, путешествиями. А конец месяца, уже начиная с 29 числа, Меркурий переходит в знак зодиака Скорпион. Поэтому ваше мышление будет приобретать такой скорпионий характер, скорпионе сноровку, скорпионе усилия конец месяца 30-го он вовсе закрывается ретроградным Меркурием. Да, что ой, не Меркурием, а Марсом. Что еще важно? Значит, из этих аспектов. Во-первых, по этому аспекту я делала отдельный прогноз. Кто захочет, тот может его найти, посмотреть. Но, но тут для вас будут какие-то темы в течение нескольких месяцев актуализироваться, по которым вам нужно будет проявлять особенное внимание. Женщинам с мужчинами издалека в этот период ну, не стоит заводить слишком серьезные знакомства, поскольку они могут иметь кармический характер и ну, не принести ну, мало шансов, что они принесут что-то хорошее, кроме отработок. Но если говорить о деловой сфере, то ее тоже очень тщательно проверять. Я бы даже сказала, что ну, это время как-то в лучшем случае оно будет более благоприятным для женщин, чем для мужчин. К концу месяца начнет сходиться аспект оппозиции к Юпитеру. Полностью он сойдется уже в начале ноября. И для вас он будет работать как нечто неожиданное в сфере финансов. Как поступление возможно, так и расходы. Ну, более подробно уже посмотрим в следующих прогнозах. На сегодня желаю вам благоприятного месяца октября. И анонсирую, что на еще два важных события сделаю отдельные прогнозы. То есть 9 октября у нас будет полнолуние. Сделаю его на все знаки. И 25-го новолуния, которая совпадет с солнечным затмением и откроет с собой коридор затмений до 8 ноября. Будет иметь очень серьезные кармические последствия, поэтому очень важно его рассмотреть отдельно. Время будет достаточно непростое для всех. Ну, и до встречи в следующих видео.